Огромное спасибо организаторам и нашим лекторам. Они дали нам исчерпывающую информацию. Это как путеводитель, почелка для ортодонтов. Потому что это получился как лучший свет в темном царстве. Что есть свет в конце тоннеля, к которому нужно стремиться. Потому что это полная исчерпывающая информация, как себя вести, как готовить пациентов, как сотрудничать с хирургами. Огромное вам спасибо за организацию такого прекрасного семинара. Да, очень понравилось, что это формат все-таки шоу общения. Вопросы-ответы, причем развернуты такие ответы, то есть очень ценная информация была. Большое спасибо, еще раз повторюсь организаторам, да, мы получили ответы на вопросы, что, где, когда, зачем и почему. Вот, но, наверное, можно семинар увеличить до трех дней, чтобы было больше для хирургов информации. 182 <свят> слова <слайда свят> были не охвачены.